Всем здорово, с вами Плат, и в этом видео я попробую повторить и зафотошопить лицо Майка Вазовского и превратить в это. Ба! Эта картинка является очень популярной и была использована во многих мемах. И сейчас я попробую максимально скопировать это и показать, как это делается. Последнее видео было сделано примерно 4 месяца назад. Ну да, ну да, пошел я нахер. У меня просто был небольшой перерыв, ну а сейчас погнали. Сейчас на экране вывести оригинальную картинку, и надо сделать из этого в это. Если внимательно посмотреть на эту картинку, то можно заметить, что она была сделана путем переставления лица этого синего монстра в лицо Майка Зовского. Причем цвет должен остаться тот же зеленый. Сделать это будет можно с помощью одной функции, которую мы пройдем в этом видео. Для начала я создаю копию оригинальной картинки, для того чтобы если я запарю где-то, я могу удалить все и начать сначала. Чтобы создать копию какого-либо слоя в Photoshop, мы можем просто нажать правую кнопку мыши и. Сделать на английском это double cat layer, на русском это дубликат слоя или что-то типа того. Вот, нажимаем на эту кнопку и окей. Okay. Okay. Либо можем нажать горячий клавиши это Ctrl плюс j. Как видите, у нас появился здесь новый слой. Я буду использовать инструмент лосо для того, чтобы выделить лицо салли ah. и перенести его в лицо Лазовского. Так, сейчас чуть-чуть приблизим. Окей, okay, то есть мне нужно обвести глаза, нос и рот, что я и буду делать. Сейчас я выделил область от этого слоя. Чтобы передвигать эту область, мы можем перевести ее в независимый слой и потом уже передвигать. Чтобы сделать независимый слой с этой областью, мы нажимаем те же самые горячие клавиши Ctrl-J, чтобы создать еще один слой. Так как мы создали новый слой, мы можем его двигать независимо от других слоев. Теперь мы перетаскиваем это лицо к лицу в Я думаю, сейчас нам нужно увеличить выделенное лицо, чтобы подходить к пропорциям э, возоску. Для того, чтобы увеличить, уменьшить или поворачивать какой-либо свой, мы заходим в раздел редактирования и free transform либо просто горячей клавише Ctrl-T. Вот, сейчас можем увеличить размер. Также, чтобы быть более точнее, я хочу изменить прозрачность, например, на 70%. И это делается для того, чтобы видеть задний слой, тем самым я могу точнее поставить и выровнять лицо выделенное с лицом оригинальным. Но это еще не является финальным результатом. Следующим этапом будет смешивание с этого слоя с остальным слоем. Нам надо первое выделяем пиксели нового лица правой кнопкой мыши выбрать пиксели либо жмем и держим Ctrl и жмем левой кнопкой мыши по этому слою как вы видите пиксели этого слоя были выделены номер два выбираем опцию Select или выбрать на русском и функция Inverse либо на русском перевернуть или что-то такое либо вы можете зажать Горячие клавиши, Ctrl, Shift и I. Это делается для того, чтобы выбрать противоположную сторону в области. Номер три. Опять выбираем функцию выбрать. Далее Modify, либо модифицировать на русском. И э, третья функция это Expand, либо на русском это увеличить или расширить. Расширяем примерно на 5 пикселей. Но так как мы использовали функцию inverse, мы использовали обратную сторону выделил. и этим самым мы не увеличили а сократили шаг 4 мы выбираем свой всей картинки опция выбрать и убираем функцию инверс шаг 5 жмем кнопку удалить это все делалось для того, чтобы удалить лицо этого зеленого монстра, который находилось под нашим новым лицом. Если мы уберем остальные свои, то можем увидеть, как это лицо было удалено. Шаг 6. Мы опять выбираем пиксели. Также мы должны выделить оба слоя. Слои, то есть новое лицо и свой вся картинка. С помощью зажатия кнопки Ctrl, делать кнопку мыши. Так мы выделяем оба слоя. Шаг 7. Идем к опции редактировать. И здесь есть функция Ado Blind Layers или авто смешать слои. Настройки должны остаться, ну, примерно такие же. Жмем ОК. И финальный этап я буду редактировать цвета, чтобы было максимально похоже на это. Для начала я хочу объединить все эти образованные слои в один с помощью выделения всех слоев. правой кнопкой мыши и превратить в Smart Object или Smart Object. И опять мы нажимаем на правую кнопку мыши, расстроить слой или растеризовать свой, для того, чтобы мы могли редактировать его. А без этой функции мы не сможем это Если вывести, здесь будет значок «Нельзя». Нельзя так просто пройти в мордор. Я соединился с и готов к редактированию. Я буду использовать обычную кисточку. Если взглянуть на эту картинку, то можно увидеть, что там нет таких деталей, как веки или шерсть. Так что нам нужно это просто убрать. Также я буду использовать инструмент «Пипетка». Чтобы выбрать определенный цвет, для этого я зажимаю кнопку Alt, как видите здесь появляются у меня репетки, я могу выбрать любой цвет, чтобы потом его использовать. Также, если посмотреть на эту фотку, то можно увидеть, что она очень насыщенная. Поэтому, чтобы сделать его более насыщенным, мы должны его выделить с помощью инструмента. Но я буду использовать быстрое выделение. или горячий горячего файша В общем, выделил Майкла Лазовского или как его назвать. Теперь мы идем изображение, корректирование, Hue Saturation, либо на русском, оттенок и насыщенность. Либо можете нажать горячую клавишу, Ctrl плюс U. Здесь находятся три шкалы. Одна – это оттенок, с помощью которого можно изменить свет. Вторая шкала – это насыщенность. И третья шкала – это насколько темный или светлый какой-то слой. В общем, нам нужно изменить, по-моему, только насыщенность.